Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру инвестиционному долги LC. Буду проверять его на вывод. Минимальный депозит здесь от 5 долги коинов. 7% ежедневно начисляется. Значит, не забываем заходить ежедневно и собирать свою прибыль все я собрала перехожу у меня 20 монет вставляю сумму точка 61 кошелек я показывала в прошлом видео сюда прописывать пароль пароль он отображается я поставлю на паузу введу пароль и нажму вывод кликнула на вывод меня сразу перебросила на историю вывода обновляю страничку так как здесь в обработке написано посмотрим Вот здесь история вывода. Баланс у меня по нулям. Ну, в обработке написано, друзья, но вывод уже должен, по идее, прийти. 11 монет я закидывала. Плюс 21.61. Вот. 20.61. 20.61. Вот они платят. Ну, я и не сомневалась. Продолжаю работать, продолжаю приглашать, естественно. А на этом все. Всех благодарю за просмотр. Не забываем о том, что это инвестиции и любые инвестиции в интернет – это всегда риск. До новых встреч!